О чем мы сегодня будем говорить? Сегодня мы будем говорить о том, как меняется концепция подхода к защите данных. То есть мы посмотрим чуть дальше, чем просто на фаерволы и поговорим чуть больше, чем просто о фаерволах. Мы поговорим о сетевой безопасности, о тех возможностях, которые Cisco дает для, комплексного, для комплексной защиты внешнего и внутреннего периметра сети. Секундочку. Супер. Какие у нас есть типовые варианты использования firewall? Ну, Безусловно, это периметр сети, то, что мы называем edge security. То есть каждый раз, когда нам нужно попасть в недоверенные сети, а такими мы считаем интернет и другие публичные сети, мы используем некое средство защиты, которое отделяет свое от чужого. Так было всегда, и для этого у нас подходит фаервол, который выполняет функции Edge Security. Безусловно, нам понадобится фаервол и в ЦОДе. Поскольку количество данных и потоки трафика в ЦОДах всегда увеличивается, нужно получить больше наблюдаемости, есть требования регуляторов, которые заставляют делать больше безопасности. Плюс достаточно сложный вопрос в цодах, как же быть с виртуальными средами. Да, то есть это тоже место для фаерволов и подхода, связанных с фаерволингом в сети. А в филиалах, где находятся свои собственные вычислительные ресурсы, либо есть Direct Internet Access, либо Direct Cloud Access, тоже понадобится фаервол. А Опять-таки для того, чтобы правильно выпустить трафик в интернет, не пустить чужих, пустить своих. А фаерволы также используются и для других функций. Ну, например, построить сайт-то-сайт -сайт VPN между а, различными филиалами, либо обеспечить удаленный доступ. Какие есть варианты firewall? На слайде вы видите, что мы можем предложить, как компания Cisco для а, бранчей. Почему мы начинаем с бранчей? Потому что, ну, как правило, это наиболее емкий и масштабный вопрос. Да? То есть COD у нас 1, 2, 3, Headquarter, как правило, один, бранчей много, ну и, соответственно, есть чего выбрать. Первый вариант, как вы видите, это то, что сейчас предлагает Cisco SD-WAN. То есть технологии в решении SD-WAN встроены функции безопасности, в том числе Application AVR, Firewall, в том числе Next Generation IPS и в том числе фильтрация по URL. Также сюда можно добавить возможность обработки трафика и файлов, которые передаются средствами AMP то есть Advanced Malware Protection. Фактически такой же набор у нас есть и в а, решении Мираки. Miraki. Miraki – это полностью cloud Manager платформа, соответственно, для тех, кому это подходит, для динамически развивающихся бизнесов, это может быть хорошим вариантом. Опять-таки мы имеем Application Aware Firewall, Next Generation IPS, множество функций автоматизации, построения туннелей и э, всего, что с этим связано. Но, пожалуй, э, основной фокус сегодня будет все-таки о Firepower. Firepower 1000 и 2000 серии это то, что мы ожидаем, то, что уместно ставить в филиальной структуре, где есть необходимость защиты данных. Что мы под этим поднимаем? Да, то есть это use case, когда у нас есть некая DMZ, то есть есть сервер, который нужно защитить. Есть выход в интернет, direct internet access, либо есть подключение к облакам, direct cloud access. Безусловно, такие функции, как Remote Access VPN и Site-to-Site VPN — это опять-таки то, что всегда есть, было и будет в составе Firewall. Правая часть слайда, как вы видите, есть некая схема интеграции, да, которая показывает, что Firepower — это не просто вещь в себе. У нас есть система управления, которая называется Firepower Management Center, есть встроенный менеджмент, Firepower Device Manager, есть облачная система управления. CDO. CDO использует как раз как облако, использует локальный менеджмент man интерфейс, то, что обеспечивает Firepower Device Management и API. Безусловно, у нас есть интеграция с нашей системой контроля доступа, которая называется Cisco ISE, которая в свою очередь интегрирована с системой управления SDN-сетями Cisco DNA центр За счет интеграции сети и безопасности мы можем получить несколько больше, я бы сказал так, полезности от того оборудования, тех технологических подходов, которые мы используем в наших сетях и которые предлагает компания Cisco. На моей практике за последние три года произошел вот большой сдвиг. То есть все меньше и реже стали покупать фаерволы как вещь в себе, как какую-то коробочку, которая обеспечит безопасность одним волшебным махом, все больше думаю о инфраструктуре, и все чаще можно услышать, а как Firewall взаимодействует с остальной инфраструктурой. Что для этого надо, как сделать так, чтобы по обнаружению, например, событий на периметре сети можно было изолировать провинившийся хост, который создает аномальный трафик и так дальше. Все это о подходах, которые называются в технологиях Cisco Rapid Threat Containment, то есть автоматизация и интеграция сети безопасности. Безусловно, нам будут важны и нужны такие функции, как а, а, гранулярная наблюдаемость всех сетевых потоков, и в этом нам помогут а, такие системы, как Cisco Stillswatch, Tetration а, и многие другие. И в, во многих случаях будет уместным использование облачных сервисов безопасности, таких как Cisco Umbrella и Secure Internet Gateway. При создании продукта Firepower используется подход API-first. То есть все функции, которые создаются, они сразу же получают необходимые вызовы через API. И фактически мы можем управлять устройством, Firepower, межсетевым экраном, используя только API. Есть примеры внедрения в Скандинавии, где собственная система управления предприятием, полностью заточена под то, чтобы управлять и Firewalling в том числе. То есть такие кейсы есть, мы ожидаем, что их будет все больше и больше. Безусловно, API нам нужен не только как вот для того, чтобы управлять, но еще и для а, особых механизмов интеграции. То есть используя облако, machine learning, наши другие продукты, мы можем создать некий целостный комплекс, когда а, Firepower будет плацдармом, платформой для интеграции с другими решениями безопасности. Чуть более подробно о управлении. Штатный функционал управления — это Cisco Firepower Management Center. Это централизованная система управления, которая позволяет управлять как единичным устройством, так кластером, так и геораспределенной структурой фаерволов. При этом мы используем одни и те же политики для всей сети. Мы можем гранулярно управлять и переиспользовать объекты. И в целом система FMC она больше заточена под безопасников. Да, то есть сетевикам она тоже понятна, но там, наверное, есть несколько больше той информации, той детализации, которая нужна при повседневном использовании, например, в каких-то простых сетевых сценариях. Если мы говорим о более простых сценариях, ну, например, там Firewall в Баранче, возможно, подойдет Firepower Device Manager. То есть это встроенный функционал управления, очень user-friendly, простой с визардами, которые позволяют буквально в несколько кликов настроить и запустить решение для небольшого деплоймента. Если мы говорим о совсем больших деплойментах, о необходимости интеграции с другими средствами безопасности, о необходимости создания единой кросс-платформенной политики, тогда нам, безусловно, нужен Cisco Defense Orchestrator, CDO. То есть это облачный продукт, повторюсь, он бывает только в облаке, тем не менее за счет своей облачной сути он позволяет получить, ну, наверное, немножко больше удобства и больше интеграции с точки зрения соединения всего воедино с другими средствами CISCO и не только CISCO. Как я уже говорил, продукт FMC, Firepower Management Center, это платформа для интеграции. Платформа для интеграции как с продуктами Cisco, как с системами репутационных баз, так и, например, с такими вещами, как индикаторы угроз, которые мы можем получать в формате STIX или TAX-2. Что нам это дает? Подгружая внешние известные индикаторы компрометации в нашу систему управления фаерволами, мы можем автоматически создавать правила, которые будут блокировать новые угрозы, которые появляются, о которых стало известно совсем недавно, о которых, например, может даже еще Cisco не знать. Да, то есть у нас появляется новый интерфейс, который позволяет в полной мере использовать сообщество безопасности и безопасников во всем мире. Firepower Management Center хорошо интегрируется с системой Cisco Threat Response. Это облачная консоль расследования инцидентов. В эту облачную консоль можно подключить практически все продукты CISCO, интегрировать с точки зрения отчетности и расследования инцидентов. Поддерживаются дрилдауны, возможности составления кейсов, форенсик и много-много других сценариев. Плюс у нас есть коннекторы для соединения с другими системами, ну, например, системами сбора влогов и событий, такие как CM. Непосредственно с системой управления фаерволами мы можем осуществлять кросс-платформенный запуск. Да? То есть если нам стало известно о каких-то событиях, мы видим какие-то IP-адреса, другие индикаторы, да, которые нам ну, неизвестны, мы хотим узнать о них больше, доверенные, не недоверенные, нормальные, ненормальные. Мы можем прямо одним кликом провалиться в нашу облачную базу знаний, которую предоставляет наше подразделение безопасности Cisco Catalos. Ну и посмотреть всю детализацию, все, что известно о том или ином IP-шнике или о том или ином объекте в интернет. В данном случае мы на слайде видим, что IP-адрес Китая имеет нейтральную репутацию. Firepower Device Manager – это все о простоте. То есть если у нас нет задач получить от межсетевого экрана э, мегагранулярность в построении политик безопасности, глубокую отчетность, хранимую месяцами, э, нет необходимости интеграции штатной с, с другими системами Cisco и не Cisco. Мы можем воспользоваться Firepower Device Manager. Э, как вы видите, дашборд э, достаточно простой, user-friendly, буквально в пару кликов мы можем э, запустить систему, и она будет готова к работе. Что примечательно, с последних версий Firepower Device Manager поддерживает также управление кластером. Да, то есть если сначала, сначала эта система была только о управлении одним фаерволом, то сейчас мы говорим, что мы управляем и кластером в том числе. Defense Orchestrator – облачный продукт, позволяет интегрироваться с многими системами и есть хорошие такая, скажем сильная roadmap на интеграцию с другими продуктами Cisco. То есть мы ожидаем, что Cisco Defense Orchestrator станет такой себе платформой, которая сможет выбрать под себя и другие продукты безопасности, сделать один удобный дашборд, который бы позволял управлять инфраструктурой безопасности больших предприятий. С возможностей интеграции стоит также отметить, что Cisco Defense Orchestrator может работать с репутацией и репутационными базами, которые получает от других продуктов, таких как Cisco SteelSwatch. Есть отдельный облачный продукт Cisco Security Service Exchange. Фактически это клауд-платформа, которая позволяет собирать в себя много известной информации от средства информационной безопасности, коррелировать их, обобщать, ну и давать какие-то а, общие заключения, которые помогут в управлении. CDO поддерживает практически все а, firewallы, которые актуальны на данный момент от Cisco. Это и ASI, и Firepower, виртуальное исполнение, и МИРАКИ в том числе. Таким образом, если у нас где-то в деплойменте есть устройство Miraki, мы их тоже будем видеть, тоже сможем ими управлять. Опять-таки это за счет интеграции CDO с облаком Miraki. Из последних интересных кейсов, что улучшили в FMC, это построение VPN. -ов. Добавили <coughs> удобные сценарии, которые позволяют быстро сделать подключение точка, -точка hub and spoke или даже full mesh. Если мы уже заговорили о vpn наверное, стоит вспомнить и о Remote Access vpn -ах. И тут хотелось бы добавить, что у нас кроме, собственно, firewall, который может терминировать трафик от удаленных пользователей, есть еще система двуфакторной идентификации, Duo, да, то есть это компания, которую Cisco купила сравнительно недавно, но уже успела интегрировать хорошо в портфель своих решений безопасности. Есть интеграция как с Firepower через FMC, так и непосредственно есть широкие возможности Duo по построению порталов удаленного доступа. Теперь непосредственно о платформах Firepower. Платформы Firepower у нас недавно претерпели изменения, да, то есть обновился у нас продуктовый ряд и появились модельки Firepower тысячной серии. Firepower тысячной серии – это небольшие устройства, обновленная аппаратная база, которая нам позволяет в таком маленьком форм-факторе получить порядка 600 мегабит производительности на типовом трафике. Соответственно, старшие модельки у нас позволяют получить порядка 2 гигабит производительности, что, в принципе, по соотношению стоимость-скорость ну, очень конкурентоспособно в современных реалиях рынка. Было у нас также обновление Firepower в 4000 серии. Появились модельки 41.15, 41.25, 45. Опять-таки, новая аппаратная база, больше мощности, больше вычислительной мощности и больше возможностей, ну, например, по вскрытию SSL, трафика, декрипшену и так дальше, и так дальше. То есть платформы стали быстрее, сильнее, ну, практически стоят те же деньги. Опять-таки в Firepower 4000 серии это пицца-бокс, то есть 40 юнитовое устройство. Если мы говорим о модульных платформах, то эти же устройства в виде модулей мы можем найти в, ISR, в Firepower 9000 серии. Это модули новые SM40, 48 и 56. Что примечательно, мы можем собирать большие кластера из Firepower 9000 и получать ну, агрегированную пропускную способность, которая исчисляется сотнями гигабит. Есть у нас также варианты и для приватного облака, и публичных облаков. Для приватных облаков у нас есть несколько больше возможностей по производительности. Мы можем выделить больше ядер, получить больше перформанс. Если мы говорим о публичных облаках, мы можем смело рассчитывать на производительность порядка гигабита для Амазона и для Ажура. Хочется... Отметить, что Cisco Firepower это ну, не только Firewall, это все-таки больше IPS. И Firepower в свое время появился как эволюция IPS, да, то есть то, что мы купили вместе с компанией Sourcefire. Напомню, создатели компании Sourcefire создали в свое время один из самых успешных некоммерческих продуктов безопасности Snort IDS. То есть система обнаружения вторжений, <coughs>, которая называется SNORT, на языке которой пишутся множество сигнатур в международном сообществе безопасников. И эволюция продукта SNORT — это SourceFire. SourceFire — это опять-таки эволюционировал в Firepower. Firepower в первую очередь IPS. И это стоит понимать, об этом помнить. То есть это устройство безопасности, обеспечивающее глубокий контекстный анализ, <coughs> DPI трафика, который проходит, возможность интеграции индикаторов компрометации с облачными базами знаний и построение взвешенных ответов и алертов, которые показывают нам, насколько сильно то или иное событие безопасности в реальности влияет на нашу инфраструктуру. Одна из основных проблем классических IDS и IPS -ов, было в том, что событий много, насколько они важны и насколько влияют на нашу инфраструктуру, не всегда было понятно. Соответственно, с прошествием времени подход к информационной безопасности стал, ну, скажем так, более user-friendly и в продукты управления, безопасностью начали встраивать такие механизмы, которые показывают, насколько достоверно мы обнаружили угрозу и насколько критическое ее влияние на нашу инфраструктуру. Внутри продукта встроено, встроены возможности корреляции профиля узла и тех средств Intrusion Prevention, которые мы применяем к нашей среде. Что это значит? Это значит, что на самом деле Firepower понимает ту сеть, которая находится за ним. Если за ним нет ни одного Linux-устройства, он не будет поднимать и применять сигнатуры защиты Linux для этого сегмента сети. То есть есть встроенные механизмы оптимизации, которые позволяют ну, там больше понять о собственной сети, Использовать интеграцию, например, со сканерами безопасностями, таких как Qualys, и уже на основании каких-то угроз, уязвимостей принимать решение, как выстраивать защиту нашего предприятия. Отдельно хочется остановиться на TLS-трафике. Шифрованного трафика становится все больше. То есть по разным оценкам 15, 20, 35 процентов зависит от, организации, от того, насколько организация активно использует в первую очередь публичные сервисы. Почему я говорю о публичных? Потому что уже давно стало трендом переход всех сайтов на HTTPS. Соответственно, весь трафик, который у нас идет шифрованным, он становится невидимым для большинства средств безопасности, если мы не применяем специальные подходы. Какие могут быть подходы? Ну, один из самых давно существующих и простых подходов с точки зрения идеи о реализации, это атака man-in-the-middle. То есть фактически становимся в разрыв, подменяем сертификаты, шифруем на своих сертификатах и пользователю отдаем э, трафик, уже зашифрованный от имени устройства Firepower. То есть такой подход позволяет вскрыть шифрование, сделать глубокую, глубокий анализ, DPI, то есть увидеть, что у нас находится в этом трафике, применить какие-то блокирующие действия, если это необходимо. Потом этот трафик опять зашифровать и отдать клиенту. На самом деле этот функционал достаточно исторически, достаточно сильно просаживал возможности всех сетевых платформ. Как только мы говорим о SSL Decryption, это обычно был такой performance hit. С выходом новых аппаратных платформ мы видим то, что возможности по SSL Decryption несколько возросли, и производительность современных платформ позволяет достаточно уверенно расшифровывать большие объемы SSL трафика, TLS трафика, который есть в нашей сети. Cisco Threat Intelligence Director. Это функционал, который позволяет интегрировать внешние источники, которые нам дают информацию о угрозах, с Firepower. Опять можем, таки, можем использовать стандартные протоколы STIX и TAX2. Интересные опции связаны с э, виртуализацией наших фаерволов. Firepower 4000 и 9000 серии поддерживают виртуализацию. То есть на одном аппаратном железе мы можем поднять несколько инстансов. На свободных ядрах мы можем поднимать в контейнерной среде другие сторонние средства безопасности, например, RedWire. Таким образом у нас Firepower становится мультиплатформенным и позволяет обеспечить подключение разных групп пользователей с высоким уровнем изоляции этого трафика в пределах одного физического устройства. Максимальное количество инстансов, которые мы можем получить, это 54 инстанса на 9000-м Firepower. Fire Когда мы говорим о больших платформах, о 9000-м Firepower, о 4000-м Firepower, мы чаще всего подразумеваем сот. Типовая ситуация, когда у нас COD растянут между двумя площадками, и нам необходимо сделать uh, кластеризацию того функционала, который нам обеспечивает Next Generation Firewall в пределах нашей инфраструктуры. Uh, этот функционал отлично работает на Firepower 4000 и 9000 серии, uh, позволяет кластеризировать на практике проверено и отвалидировано 6 устройств. Теоретически можно скластеризировать 16 устройств со сравнительно низким коэффициентом понижение при кластеризации. Да, то есть понятно, что если мы там, гигабит за гигабитом складываем в кластер, то 2 гигабита мы не получим. Почему? Потому что есть какой-то там контрольный механизм, который должен этим управлять. Это будет чуть меньше, но все равно прирост производительности будет существенный. Таким образом мы можем получить экозоустойчивость N плюс 1 и добиться более качественного управления потоками трафика, даже если они идут асимметрично через наш сот Отдельно хочется отметить то, что у нас Firewall может жить не только в, на физических устройствах, не только на каких-то общих виртуализаторах или в облаках, он может быть еще и частью провайдерского решения. То есть если мы говорим о том, что провайдер может предоставить какие-то услуги своим клиентам, и одной из этих услуг может быть Next Generation Firewall, тогда этот Next Generation Firewall должен где-то появляться по требованию. Uh, подход, который называется Network, Network Function Virtualization, да, то есть сетевые функции по требованию, это то, что реализовано в платформе uh, CSP. И фактически это сервер, который позволяет поднимать до 13 инстансов Firepower виртуальных и каждый из них отдавать свои, своему клиенту или группе клиентов. Теперь посмотрим на картину, как она э, выглядит в более общем варианте. Э, у нас есть варианты для бранчей, это firepower и тысячные. Варианты для coda, это 4000-ные, и девятитысячные, возможно, виртуальные. Для приватных облаков, опять-таки, если это collocation, и девятитысячные. Если это виртуальный хостинг, это виртуальный firewall FTD. Uh, Network, Network Function Virtualization у нас доступен как на провайдерских платформах uh, CPS, так и на uh, Enterprise платформах ENCS. То есть ENCS это опять-таки гибрид сервера, сетевого устройства, виртуализатора. То есть несколько новый подход, который позволяет получать функции фаерволинга там, где нам это необходимо, по требованию, если там есть вычислительные мощности. Если у нас пропадает необходимость в сервисе фаерволинга в каком-то конкретном месте, мы эту функцию можем отозвать, вместо нее развернуть что-то другое. Ну, например, ван-оптимизатор и так дальше. Теперь мы подошли к новинкам. Одному из самых интересных решений — это Cloud Firewall. Многие из вас, наверное, уже знакомы с решением Cisco Umbrella. Cisco Umbrella — это тот продукт, который Cisco построила на базе той интеллектуальной собственности, которую купила вместе с компанией OpenDNS. Компания OpenDNS занималась предоставлением услуг DNS и категоризацией, блокировкой различных сайтов по DNS-запросам. Это казалось очень удачным и хорошим подспорьем к тем нашим уже существующим облачным базам репутации и знаний о интернете вообще, о IP-шниках, о их репутации, о скоринге, скажем так. Соответственно, продукт open, OpenDNS был доработан и появилось решение Cisco Umbrella, когда сначала мы делаем категоризацию по DNS и, соответственно, получаем эффективность без глубокой инспекции пакетов, ну, порядка 80% для обнаружения совсем уже известных аномалий. Оставшиеся 20% трафика могут потребовать проксирования и более глубокого анализа. Собственно, то, что обеспечивает Cisco Umbrella. Фактически Cisco Umbrella — это очень простой, интуитивно понятный и легкий механизм для добавления безопасности в распределенное предприятие. Это тот механизм, тот периметр безопасности, который начинается вне вашей организации еще где-то в интернете. То есть перед тем, как трафик вернется к вам, Umbrella примет решение о том, стоит ли его пускать или не стоит. Функционал… Работа с облаком Cisco Umbrella встроен как в клиент Cisco AnyConnect, так и доступен в виде отдельного клиента, который может инфорсить, заставлять трафик клиента идти в облако Umbrella. При этом в чем разница, да? То есть нет, если у нас корпоративной, внутри нашей организации находится какой-то пользователь, мы управляем DNS-ом и DNS-запросами, мы их можем и так завернуть в облако Амбреллы. Вот если пользователь покидает организацию, нужно убедиться, что необходимый уровень безопасности остается вместе с ним, вместе с его персональным устройством или лэптопом, который он забрал с организации. Вот что для этого сделать? Опять-таки, если есть у пользователя административные права, он, естественно, может там подкрутить что-то, поменять. Тем не менее, есть persistent agent, который заставляет DNS-трафик ходить непосредственно в наше облако. Из дополнительных преимуществ мы получаем возможность шифрования этого трафика. Соответственно, ни провайдеры, ни какие сторонние организации никогда не увидят, какие DNS-запросы вы резолвите, какими сервисами вы пользуетесь. Дальше больше. Функционал Cisco Umbrella был интегрирован в новый продукт, который называется Security Internet Gateway. Что такое Security Internet Gateway? Ну, это, безусловно, все та же защита на уровне DNS. Это избирательное проектирование для того трафика, который нам неизвестен или о репутации которого нам тяжело судить. <coughs> это встроенный анализ файлов средствами Cisco AMP. Это контроль множества сетевых приложений. Это... Пол, полнофункциональный прокси, который мы можем включать для определенных видов трафика. И это облачный Next Generation Firewall. Дальше мы ждем, что у нас больше появятся возможностей по а, перемещению файлов в песочницу, по а, облачным подходам DLP, ну и много-много других функций, которые будут добавляться в Secure Internet Gateway. Для того, чтобы подключиться к нашему облачному фаерволу, можно использовать разные подходы. Один из них — это построить непосредственно туннель в наше облако. Что мы ожидаем и какие тенденции мы видим в мире? Все чаще и больше мы, мы видим то, что пользователям интересно получить конечный сервис, а не продукт. Вот. Клаудный фаервол, Secure Internet Gateway — это сервис, где уже все учтено, все работает, ну и фактически просто заворачиваем трафик, определяем политику, и уже с облака Cisco трафик попадет в нужное место. Ну, естественно, такая схема применима не для всех, тем не менее для распределенных организаций, для интенсивно растущего бизнеса это может быть действительно интересно. Существует интеграция и есть большие планы по улучшению этой интеграции, решений Cisco sd и Cisco Umbrella и того функционала, который войдет в Secure Internet Gateway. Соответственно, в нашей схемке появляется еще один кусочек, который э, относится к размещению in cloud, да, то есть непосредственно в облаке. Чего еще нет, о чем еще не сказали, то что на самом деле Cisco Firepower это одна из точек существования Advanced Malware Protection. Да? То есть Cisco Advanced Malware Protection это концепция, которая говорит о том, что бороться с Malware нужно везде, где только можно. А где мы можем это делать? Там, где стоят наши устройства безопасности. Если на границе сети стоит Firepower, в нем может быть включен функционал Advanced Malware Protection. Advanced Malware Protection это фактически файловая репутация. То есть от каждого переданного файла мы получаем хэш. Хэш строится на таких алгоритмах, которые позволяют определять траекторию движения в организации файлов и их измененных копий. То есть если в какое-то отделение пришла анкетка, ее заполнили 30 сотрудников, каждый вписал свою фамилию в нее, то наша система поймет, что исходный файл была пустая анкета и измененные его варианты это вот все 30 анкет от сотрудников. Таким образом, мы можем отследить перемещение файлов в нашей организации, увидеть, когда стало известно, что это Malware, посмотреть, какие взаимодействия, фактически локализировать те неприятности, которые у нас могут случиться, связанные с работой киберпреступности. Соответственно, у нас облачко… Amp и, AMP и облачные песочницы, TradeGrid, но тоже появляется как in-cloud сервисы, то есть сервисы в облаках. Немножко хочется больше сказать о application center infrastructure. Почему мы говорим сейчас об этом? Потому что на самом деле вот был один примечательный кейс, проект, когда один из наших заказчиков в требованиях к содовской инфраструктуре писал так. Firewall производительностью 40 гигабит или Cisco ACI. То есть поскольку в ACI Application Centered Infrastructure SDN реализации сетей для сот от Cisco заложена концепция Zero Trust нулевого доверия, то есть то, что не разрешено, никогда не будет пропущено в сети, то во многом функции Firewall а может выполнять непосредственно сама инфраструктура ACI. Но все-таки, как мы видим и как чаще всего на данный момент строится безопасность с использованием фаерволов. То есть есть некий периметр, ну, например, сеть общего доступа, интернет, есть собственный цод, ну и на границе сети мы поставим одну точку контроля, которая нам обеспечивает инспекцию на, в, в этой точке. Такой подход не всегда работает, ну как минимум потому, что у нас понятие сети очень здорово поменялось и, и периметр сети очень здорово поменялось за последнее время. Добавились мобильные пользователи, Wi-Fi, который у нас есть повсеместно. и Теперь уже очень тяжело сказать, где же периметр. да, То есть он внешний, он внутренний, вот как правильно с этим быть и что делать в этих новых реалиях. Соответственно, мы можем говорить о том, что контроля в одной точке уже недостаточно. Должна быть некоторая комплексная система, которая обеспечивает безопасность от Я. И тут сразу же возникают вопросы, связанные с управлением, с автоматизацией и как качественно вживить продукты безопасности в текущую инфраструктуру. Основным и наиболее интересным кейсом применения политик, фаерволинга, сегментации средствами фаервола глубокой инспекции строится на интеграции uh, средств безопасности, в данном случае uh, Next Generation firewall, с системами контроля доступа к сети. Что нам это дает? Это нам дает возможность сделать все события именные. То есть человек сел за свое рабочее место, залогинился на компьютере, фактически на домен контроллере и актив директор, оттуда информация uh, может быть забрана и отдано на Firepower, и Firepower уже может принимать решения по группам пользователей и каждой группе давать свой уровень доступа. Такое на самом деле умеют и другие Next Generation Firewallы. В чем же отличие от Cisco? Отличие от Cisco в том, что мы работаем не только и не столько с Active Directory непосредственно, сколько мы работаем со всей сетью. Active Directory — это один из каталогов, который может там, содержать пользователей. В лучшем случае еще, наверное, может содержать какие-то машинные инстансы. Но зачастую бывает так, что он не содержит перечня тех устройств, которые подключаются к сети. Где мы в реальности можем взять полную инвентаризацию тех устройств, которые подключаем к сети? Естественно, с системой контроля доступа. Таким образом, CSKI становится таким себе зонтиком, который может подключить Active Directory, может подключить PLDAP по интерфейсу, например, вашу, ваше средство инвентаризации, может подключить э, э, базу данных, которая находится в вашем CRM, может подключить множество других источников аутификационной информации для того, чтобы в полной мере адресовать весь тот скоп возможных подключений, возможных устройств, которые будут в вашей сети. Соответственно, что не прошло унификацию, что не классифицировано IS, в сеть не попадает, и мы исключаем такие возможности, когда в интернет выходит трафик от пользователя, который не логинился в сеть. Да, то есть это аномалия, мы же понимаем. Да, то есть если пользователь не пришел в здание, а от его имени идет обращение в интернет, это ненормально. Обычный подход к безопасности, ну, вот такой кейс пропускает. Использование Cisco AIS позволяет нам однозначно пустить, либо не пустить пользователя в сеть. Еще раз. Uh, SGT это security group tag. Был вопрос, развешивает ли I security group tag. Uh, один из возможных механизмов контроля и управления доступом это security group tag. Он не единственный. Да? Тут в данном случае мы больше говорим о том, что ICE становится точкой интеграции внешних источников каталога в Active Directory, баз данных и других вещей с нашей периметральной безопасностью. Таким образом мы смотрим не только в Active Directory, как это делают другие firewall за счет интеграции, но еще и чуть больше и дальше. Я ответил на ваш вопрос? Да, давайте в конце вы его перезададите. Да? Ну и так, собственно, что мы видим? Да? То есть вот если мы добавим немножко в нашу картину часть, которая касается лана и хостов, то мы получим… Следующее. То есть с одной стороны у нас есть некоторые хосты, на которых может стоять агент AMP. Что делает агент AMP? Он э, не только контролирует сетевые потоки, если он стоит на хосте, он еще и видит все процессы, которые эти потоки порождают. Соответственно, у нас чуть больше информации, чуть больше возможностей по управлению э, и обнаружению угроз, и локализации угроз. Если где-то на периметре Firepower заметил Malware, то uh, за счет интеграции с endpoint частью мы ее можем заблокировать во всех точках, где стоит агент. Uh, но, наверное, этого тоже будет недостаточно. Да? То есть хосты нужно защищать особым образом, и мы понимаем, что вот стандартное средство защиты любого хоста — это тот хост фаервол, который на нем есть. Если это Windows-среда, это Windows-файрвол. Если это, например, какой-то environment Sodi, то у хоста это может быть операционная система, например, Linux, и использоваться какие-то средства IP-tables, IP-sets, да, то есть какие-то встроенные фаерволы. Такой подход и работу с хост-фаерволами нам позволяет обеспечить следующий продукт, который называется Cisco Iteration. Cisco Iteration обеспечивает интеграцию, контроль потоков, наблюдаемость, возможность управления хостовыми фаерволами и, что самое интересное, реакцию на инциденты на известные угрозы информационной безопасности, то есть знаем какой-то CVE определенной угрозы, которая сейчас гуляет у нас там по, по стране, например. Вбиваем его номер, в Tetration просим заблокировать и автоматически спускаются правила фаерволов на все хосты, которые могут быть подвержены этой угрозе. Такой гранулярный подход в интеграции с другими средствами безопасности, такие как Watch, ICE использование технологии Terasec уже на уровне сети, нам позволяет выстроить вот многоступенчатую защиту. Я могу привести кейс одного из разработчиков. Большой разработчик работает в том числе на компанию Cisco. Cisco один из больших покупателей, скажем так, продуктов этого разработчика, услуг этого разработчика. И есть 45 больших таких групп клиентов, которые требуют сетевой изоляции. Компания для того, чтобы реализовать вот такую сегментацию, разделение, построила свой MPLS. Спустила MPLS в виде 45 VRF вниз, да, то есть на сетевую инфраструктуру. Ну и, соответственно, стал вопрос, а как же 45 отдельных сетей зафаерволить? Ну, можно использовать многоинстансные фаерволы, да, все равно их ресурс как-то ограничен. Можно попытаться поставить виртуальный firewall в каждый из инстансов, но может быть и перформанса не хватит. А что если это разработческая среда, где там, ну, передаются десятки гигабит данных, да, то есть там разработчики любят там, вытянуть виртуалку, положить ее обратно и так дальше. Вот, ну, то есть денег на firewall и не напасешься. Какое решение может быть на поверхности? Использовать Cisco Tetration как продукт, который опустит фаерволинг с периметра непосредственно на хост. То есть если все хосты в нашем environment будут иметь управляемый, централизованно контролируемый набор фаервольных правил, IP sets, например, да, то есть ну, набор IP tables, то мы ну, снимаем вопрос в периметре фаервола в вот именно в этом сегменте. Это достаточно удобно. Это там, не, не лицензируется по скорости, лицензируется по хостам. То есть если хост там дает 1 мегабит трафика, ну окей, мы его можем запустить через фаерволл. Если он выдает 40 гигабит трафика, наверное, никакой firewall не справится, кроме встроенного непосредственно в операционную систему. Ну и, соответственно, Tetration дает глубокие возможности по автоматической настройке таких правил. Если же мы говорим о том, что мы не можем добраться до а, конкретного хоста в сети и что-то на нем поменять, такие случаи тоже бывают. Например, агент Tetration может быть несовместим с той версией, операцион, версией операционки, которую вы используете. Тогда мы говорим о сетевой безопасности. Сетевая безопасность, подход, лежащий на поверхности, превратить свечи и все оборудование в доступа в один большой firewall. Да, он будет не stateful, То есть состояние сессий мы не контролируем в данном случае. Но если мы знаем все входы и исходы с нашей сети, если весь трафик классифицирован, тогда в принципе у нас не возникает ситуации с неизвестным трафиком. То есть у нас есть полноопределенная матрица, доступа, который мы можем управлять. Это обеспечивает технологией трассек, и это реализовано с помощью ISA и опять-таки security group tag. А, немножко хочется сказать о а, Talos. Talos это внутреннее подразделение компании Cisco, порядка 600 человек, которые занимаются а, работой с всем, что связано с наполнением, безопасностью, сигнатурами, обнаружением, репутациями и так дальше. То есть фактически ТАЛОС это группа, которая с одной стороны собирает по миру известные сэмплы угроз. Ну так, например, специалист ТАЛОС, один из специалистов, первая клеточка вне США, там появился в Украине, человек сидит, помогает на, в нашей стране фактически на плацдарме кибервойн, можно так сказать, забирать, собирать самые свежие сэмплы тех вредоносов, которые появляются. Вспоминаем атаки Black Energy, да, которые происходили в Украине. Сэмплы кода, малвары кода были замечены, переиспользованы в других сайбер-компаниях, uh, да, которые проводили злоумышленники по миру. Соответственно, это дает больше наблюдаемости. С другой стороны, у нас есть облачные продукты, у нас есть телеметрия, которую мы постоянно получаем. И этой телеметрии талас собирает порядка 100 терабайт машинных данных в день. Что значит машинные данные? Это айпишник и его скоринг, фактически строчка, да, то есть текстовая строчка. Представьте себе, сколько это текстовой информации прилетает в талас. Работает машина работы с большими данными, big data которая на основании собранных данных делает определенную корреляцию и подсказывает, что считать угрозой, что не считать, как она распространяется, откуда она пришла, что считать индикаторами компрометации и так дальше, и так дальше. Как любая система машинного обучения, в какой-то момент она достигает своей высокой эффективности и начинает деградировать. Вот для этого и нужны люди. То есть люди помогают тюнить процесс, процесс машинного обучения, то есть фактически супровазить машин-лернинг, когда... Большой механизм автоматически делает какие-то предположения, человек их валидирует, либо отклоняет, либо принимает, либо делает какие-то другие допущения, либо добавляет данных для машинного анализа. Соответственно, у нас появляются возможности по поиску инцидентов, глобальному реагированию, есть комьюнити, есть множество программ взаимодействия талас с частными и публичными организациями. Ну и законченная картинка у нас будет выглядеть где-то вот так. То есть когда у нас а, все, что касается публичных облаков, частных облаков, дата-центра, бренчей, это все Cisco Firepower Threat Defense. Чуть ниже в сети у нас TraceC, как подход, который позволяет на сетевом уровне обеспечивать фаерволинг безопасность. Чуть ниже на уровне хостов у нас AMP. То есть фактически файловый фаервол, давайте его назовем так, как есть. Да? То есть это система, которая работает с файлами, с процессами, добавляет эвристики, использует антивирусные движки, множество-множество других вещей. Но в основе это все-таки файловый фаервол, который знает все файлы, все измененные копии, контролирует все перемещение данных внутри хоста. Хостовый фаервол, который мы можем настраивать cisco, средствами Cisco Attraction либо средствами Cisco AnyConnect, системы мониторинга, которые позволяют нам получать немножко больше инсайтов о той информации, группировать устройства и делать какие-то выводы. Ну и, естественно, другие компоненты. То есть, что мы, когда мы говорим о других компонентах, что мы понимаем? Мы понимаем то, что на самом деле мы можем соединить Cisco ACI, Epic Controller, вместе с Firepower через Firepower Management Center. Что мы при этом получим? Мы получим следующий функционал. Если вдруг в нашем цоде какие-то виртуальные машины создают трафик, который явно считаем злонамеренным, Firepower об этом знает, извещает свою систему управления FMC. Это может стать триггером для а, системы управления сетевым трафиком в цоде, да, ACI, для того, чтобы изолировать ту или иную виртуалку, тот или иной сегмент либо применить какие-то другие средства безопасности. А, ну и полное портфолио продуктов безопасности Cisco — это, с одной стороны, первоколассный контроль на периметре, и все, что связано с фаерволами, next generation фаерволами. Это а, согласованные политики и управление, облачное, наземное непосредственно с устройства, интеграция с системами расследований преступлений, сетевых преступлений Cisco Threat Response, интеграция со средствами обнаружения аномалий Cisco StealthWatch, ну и естественно интеграция с другими решениями. Это и Cisco ICE, и сценарий Threat Containment, AMP, Trasec, Cisco ACI. Два слова о Cisco Threat Response. Консоль, которая доступна с каждым продуктом CISCO. Купили продукт безопасности CISCO, вы можете зайти в эту консоль. Можете туда подвязать свои средства информационной безопасности, которые будут э, помогать, эта консоль будет помогать собирать все воедино и даст безопасникам такой себе интерфейс для форенсика. То есть понять, что же пошло не так. Rapid Threat Containment. Интересный функционал, который как раз и говорит о том, что откуда бы мы ни получили событие по информационной безопасности, мы можем его передать на наши системы реагирования. Такими системами реагирования может быть система управления firewall FMC, как показано на слайде. Другой вариант — это система контроля сетевого доступа Cisco ISE. Ну и напоследок о RedWary. Firepower может хостить на себе приложение сторонних разработчиков. Первым таким приложением было решение по защите от DDoS от RedWary, и этот портфель решений все время расширяется. То есть мы говорим о том, что в будущем у нас появится возможность ставить и другие приложения на Firewall. Зачем это надо и почему это интересно? когда мы производим фильтрацию DDoS-овского трафика, нам необходимо убедиться в том, что мы получаем на выходе чистый трафик. А, ключевая а, маркетинговая, да, не техническая особенность решения RedWary то, что RedWary лицензирует чистый трафик. То есть для решения защиты от DDoS это очень здорово. Не важно, сколько вам прилетает грязного, чистые вы пролицензировали, получили а, в том объеме, а, который, который, собственно, приходит в вашу сеть. Uh, это не все решения RedWary. Cisco оемет и продает через свой канал и другие продукты. Это и веб Application файрволы и Application Delivery контроллеры и системы управления, и множество другого. Uh, соответственно, радвари стала комплементарной частью портфолио продуктов Cisco по безопасности. То, чего нет у нас непосредственно, таких решений, например, как VAF, можно взять у одного из лучших вендоров по безопасности радвари и синтегрировать с решениями Cisco. На этом у меня все. Да, Андрей, пришло очень много вопросов, поэтому давайте я буду задавать, сколько мы успеем ответить, настолько и у нас получится. Поехали. Какова приблизительная стоимость для компании малого и среднего бизнеса? Стоимость чего? Александр, Александр Макотерчик. Что вы имели в виду? Вопрос звучит так. Какова приблизительная стоимость для компаний малого и среднего бизнеса? Ну, давай, давайте я отвечу на вопрос, как есть, да. Стоимость определи, определяется в проектно. Да, то есть э, общайтесь с партнерами, с которыми вы работаете, с Циско-партнерами, например, с мобильным сервисом, общайтесь с местным представительством ЦИСКО, и на проектной основе вы получите ну, лучшие цены, которые можете получить. Окей. Okay. Различие и эффективность между вариантом реализации платформы на базе маршрутизаторов, отдельных устройств Cisco FirePower, Appliance и виртуальной версии. Хороший вопрос. Виртуальная версия от физической по функционалу, ну, можно сказать, не отличается. Минорные отличия, которые вы в реальной жизни, ну, наверное, не столкнетесь с ними. Если же мы говорим о функционале, встроенном, например, в SD-WAN и отдельном FirePower, Пока, пока что это, ну, похожие решения, но далеко не одинаковые, и это по-прежнему два разных мира. То есть безопасность в это для сетевиков, безопасность на Firepower это для безопасности. А что? А как же тысяч К чему? Не, ну, без, безусловно, мы имеем ограничения виртуальных сред. Но если мы говорим о функционале, да, то есть функционал ⁇ это не количественный показатель, это функционал одинаковый. Еще раз. Вопрос какие ограничения? Ограничения, различия виртуальные. Ставим на виртуалку, упираемся в те ограничения, которые нам дает виртуальная среда по производительности. Например, если это облако, то мы ограничены теми тайрами, которые предлагает Amazon и Azure. Если это частная то мы сколько отдадим uh, ядер, ну такую производительность и получим. Uh, естественно, аппаратный firewall всегда лучше, чем виртуальный. Хочу обратить внимание на то, что все продукты виртуальные, они немножко по-другому считают производительность. То есть кто об этом не знает, еще раз рассказываю. Аппаратный firewall считает перформанс uh, до потерь пакетов. Для всех виртуальных платформ, все вендоры считают по двум методикам. Либо до пятого потерянного пакета, либо пять подряд потерянных пакетов. Почему? Потому что особенности x 86 платформы, обработки трафика, ну скажем так, не особо приспособлены к работе на больших скоростях. То есть если это без гипервизоров, если это без каких-то прослоек, если это с использованием аппаратного ускорения, как это сделано в Firepower, это один перформанс. Да? Если мы говорим о виртуализации, то мы его и даже считаем немножко по-другому. Как на Firepower, так на роутерах, так и в индустрии в целом. Ясно. Yes, да. А каковы возможности использования в многовед... многоведерных сетях? А, на самом деле решение по межсетевому экранированию, Firepower в частности, не привязан к сети. Он может быть стендалон, может использоваться в любой гетерогенной сети, но, естественно, Cisco на Cisco мы всегда получим больше. Почему? Потому что Cisco-сеть — это не просто э, коммутация данных, это ну, некоторые интеллектуальный слой, который может давать дополнительные функции безопасности и интеграцию с тем же FirePatter. Да? Есть ли у Cisco какие-то гарантии в случае успешной атаки, если не удалось предотвратить атаку? Uh, информационная безопасность – это всегда процесс, это игра в догонялки. Никто никогда не дает стопроцентную гарантию. Любой вендор, любое решение, любой производитель, который вам придет и скажет, что я даю стопроцентную защиту от всех угроз, ну, наверное, не стоит дальше продолжать разговор. Мы всегда говорим о понижении риска, о снижении возможностей для атакующей стороны. Всегда найдется открывачка, да, которая вскроет даже самый-самый-самый надежный сейф или замок. Всегда найдется специалист, который знает, как это обойти, как с этим работать, построить обходной путь и так дальше. Да. Расскажите о внедренных кейсах в Беларусь. Я предлагаю вам по этому поводу поговорить с представителями локального офиса. Почему? Потому что с одной стороны не вся информация публичная, с другой стороны я не о всех проектах знаю. Поэтому вот сходу называть какие-то публичные кейсы, ну, в голове не держу их. Ну, давайте последний вопрос, так как времени у нас почти уже не осталось. Как часто фиксируется ложное срабатывание у Амбрелла? Ложные срабатывания бывают, как в любом продукте, но за счет использования облачной натуры, так скажем, за счет того, что у нас мозг большой, облачный, работающий с большими данными, с машинным обучением, с другими техниками, то фактически вот вся обвязка, которая создается вокруг кор функционала как раз и направлена на то, чтобы уменьшить false позитив. То есть множество техник, множество подходов как раз на то, чтобы бороться с false позитивами. Естественно, они всегда будут. Ну, то есть этого никто никогда не исключает. Опять-таки, если вам какой-то вендор по безопасности заявит, заявит, что false positive не будет никогда, не верьте. Да, То есть либо не договаривает, либо не понимает, о чем говорит. Окей, okay, спасибо большое. Давайте поаплодируем нашему первому спикеру. Ребята, сейчас объявляется небольшой перерыв, поэтому проходите на кофе-паузу, после чего приглашу вас на демонстрацию. Если есть какие-то вопросы, конечно, можно подойти и лично Андрею задать. Спасибо.